Привет, любители Немиркин психологии! Большое спасибо всем вам за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете, позволяя нам проводить очередные исследования в области повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Часто ли вы играете с собой в игру вины? Является ли стыд вашим постоянным спутником? Стыд может быть изолирующим и одиноким переживанием. Ношение стыда в глубине души может повлиять на вас многими пагубными способами и часто удерживает вас от реализации вашего истинного потенциала. Чувство стыда самый распространенный повод для самобичевания. Но помните ли вы средства, которые рекомендовал дядя Ирох в фильме Аватар Последний маг воздуха. Подробнее об этом позже. Обвинение себя удерживает вас от реализации вашего истинного потенциала. Но чаще всего в итоге вы несете не свою вину. Вот 9 вещей, за которые вам не должно быть стыдно. Первое неудача. На вас постоянно оказывают давление, требуя достижения ваших целей на работе, в школе и многих других местах. Чувствуете ли вы, что конечный результат – это все, что имеет значение? И если вы не достигли цели, то вы потерпели неудачу. Эта мнимая неудача может заставить вас чувствовать стыд и обиду. Но конечная цель – это не единственное, что имеет значение. Если вы не достигли цели, получив 100 баллов за тест или большое повышение по службе, это не значит, что вы потерпели неудачу. Какой бы ни была причина, вы все равно упорно трудились, старались изо всех сил и добились хороших результатов. В конце концов, опыт, который вы приобрели, не менее, если не более важен, чем сама конечная цель. Второе – отказ. Приходилось ли вам когда-нибудь сталкиваться с отказом на работе или в романтических отношениях? Задавались ли вы вопросом, что я сделал не так или я недостаточно хорош? Быть отвергнутым – это почти всегда тяжелый опыт. Это может заставить вас почувствовать себя недостойным и не заслуживающим кого-то или чего-то. Но во многом в отказе нет вашей вины. Существуют внешние факторы, например, чужие чувства или другие претенденты, которые не имеют к вам никакого отношения. Когда дело доходит до этого, обвинять себя в чем то решении просто бессмысленно. Самовыражение требует большого мужества и само по себе является достижением, которым можно гордиться. Номер три. Не соответствовать стандартам других. Является ли оправдание семейных ожиданий вашей мантрой? Стремитесь ли вы соответствовать многочисленным стандартам от семьи и друзей до СМИ и общества? Необходимость соответствовать идеалам и ожиданиям каждого может заставить вас почувствовать давление, особенно если вы с ними не согласны. Вы не виноваты в том, что отстаиваете то, что хотите для себя, даже если это противоречит стандартам членов семьи или других влиятельных людей. Жизнь должна быть прожита так, как вы хотите, потому что, в конце концов, ваша жизнь – ваша и только ваша. Или, как сейчас принято говорить, Йола. Номер четыре – что-то, не зависящее от вас, включая обусловленную реакцию с раннего детства. Когда случаются плохие ситуации, спрашиваете ли вы себя, что я мог бы сделать лучше? Или что, если бы я сделал что-то по-другому? Некоторые аспекты жизни просто не подаются контролю и непредсказуемы. В таких ситуациях, как расставание родителей, потеря любимого человека или несчастный случай, никто не виноват. Сюда же относятся любые детские травмы, которые вы могли пережить. Вы не можете изменить события своего прошлого или то, как другие люди, включая ваших родителей, относились к вам. Эти события, их действия и поведение не являются вашей виной. Вы не должны стыдиться себя за то, к чему вы не причастны. Номер 5. Стигмы и предрассудки других людей. Боитесь ли вы стигматизации? Опасаетесь ли вы предрассудков? Существует так много вещей, которые общество клеймит позором без веских на то причин. Одна из самых распространенных вещей, против которой общество имеет предрассудки, это проблема с психическим здоровьем. Даже в наши дни вам может казаться, что проблемы с психическим здоровьем – это позор или признак того, что вы сломлены, но это совсем не так. Нет ничего постыдного в том, что у вас депрессия, тревога или любое другое психическое расстройство. Они есть у многих людей, и они справляются с ними каждый день своей жизни. Так что вы не одиноки. Принадлежность к тому, что общество клеймит позором или относится к этому с предубеждением, не является причиной для стыда. Это их мнение против вашего факта. Больше силы для вас. Номер 6. Ваши чувства. Являются ли ваши реакции спонтанными? Чувствуете ли вы все, что происходит вокруг вас, на гораздо более глубоком уровне, чем другие? Эмоции – это часть нас, которую мы часто не можем контролировать. Вы не можете контролировать, чувствуете ли вы грусть или что-то вызывает у вас гнев? Вы не должны или не должны чувствовать то или иное, потому что каждая ваша эмоция обоснована. Ваши эмоции хотят, чтобы вы приняли их, а не стыдились из-за них. Правильно реагировать на свои эмоции – это гораздо лучше, чем винить себя за то, что они у вас есть. Номер семь. Ставить себя на первое место. Вы трудоголик? Вам кажется, что перерыв в работе – это не выход? Мы живем в обществе, где большое внимание уделяется продуктивности и трудолюбию, что в некоторых случаях может быть полезно. Но чрезмерная нагрузка на себя и свое психическое здоровье может быть опасной. Нет ничего постыдного в том, что вам нужно сделать перерыв для поддержания психического здоровья. Это не эгоизм, а мудрость. Это включает в себя перерыв в работе, учебе или особенно напряженном хобби или занятии. Забота о себе – это здорово, важно и нормально. Это не стыдно, не слабо, не компетентно или лениво так что займитесь уходом за собой. Вы этого вполне заслуживаете. Номер восемь. Говорить нет. Вы испытываете сильное давление, пытаясь выйти из своей зоны комфорта? Вы хотите открыть в себе ту сторону, о которой даже не подозревали? Но в конечном итоге ваш комфорт не менее, если не более важен. Некоторые люди толкают вас слишком далеко или слишком быстро, что может быть страшно. И иногда может показаться, что сказать нет – это не вариант, потому что вы не хотите никого разочаровать или показаться закрытым. Но если вам некомфортно с кем-то или вам некомфортно что-то делать, нет причин стыдиться сказать об этом. Они должны уважать ваш уровень комфорта и вас в целом. И номер девять – потребность в помощи. Стесняетесь ли вы просить о помощи? Чувствуете ли вы себя незащищенным, уязвимым? Существует не так много людей, которые совершенно спокойно относятся к получению помощи от других. Причины могут быть самыми разными – от уединения до страха стать обузой. Поэтому вы предпочитаете решать свои проблемы самостоятельно. Однако никто не ожидает, что вы все сделаете сами и пытаться сделать все самостоятельно вредно для здоровья. Нуждаться в помощи – это хорошо. Это часть принятия того, что вы, как и все остальные люди на Земле, не идеальны. И это нормально. Чувствуете ли вы себя немного спокойнее после просмотра этого видео? Это может быть исцеляющим опытом услышать, что вам не нужно стыдиться. Потому что, как сказал дядя Ира, великий дракон Запада – истинное смирение – единственное противоядие от стыда. Если это видео показалось вам интересным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто, возможно, тоже имеет дело с этой проблемой. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомлений, чтобы получать новые материалы. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.